ребята всем привет и наконец-то выехал я на охоту на уточку в этом году так скажем в черковый рай ну не один со мной был кузен хороший друг дима руководитель компании славная охота это охотничий туризм ну и конечно мои собачки Шерри и вист вист иди сюда звезда ютуба иди мне. Ко... Ай, молодец, Шерри, умничка. И еще Марта Курсхар, Димина, которая очень любит тепло. Шерри. Вот результат нашей охоты. Ну, тут три ствола. С чем мы охотились? На лодках. Два махокрыла. Мои гринхедовские, америкосовские чучела вы знаете. Еще вот попробовал... Вот такие вот резиновые чучалки э, в работе эти чучалки э, выполняют свою работу наряду как и американские э, поэтому ничего плохого против них сказать не могу э, легкие удобные тем что можно их сжимать то есть они такие компактные в сравнении с э, гринхедами потому что они жесткие вот единственный конечно минус в этих э, чучалках то что э, нет мотовила чтобы намотать э, вот это вот вот этот поводок приходится на шею или за грудак намат, на грудак наматывать ну не суть ружья от армс венза моя бинелька испанка кузена и Дима, что это у тебя? Фабарм. XLR. XLR, Собственные персоны. Для дальней стрельбы специальные стволы сделаны для дальней стрельбы. Да, стволы сделаны для снайперской стрельбы. <свят> <свят> ну. Нашими усилиями моей меткости и косоглазием товарищей Нет, не будем было вот это все добыто. А, так, что еще? А, патроны. Патроны запал. Это сборка глав патрон. С определенными заказными характеристиками И адаптированные под наши климатические зоны То есть даже при сильных морозах Показывают стабильные результаты Не буду говорить, что именно благодаря этим патронам Было все это добыто Конечно же, все в совокупе Трудовая тяжелая охота Вы видите, что я на охотах редко Одеваю забродники. И тем не менее, благодаря нашим общим усилиям, была успешно проведена сегодняшняя утряночка. Подписывайтесь на мой канал, обязательно кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, как охотитесь вы, с каким снаряжением, с какими ружьями, какими патронами, номер, дроби. И пользовались ли вы патронами запал, и также пишите свое мнение об этих патронах. Что-что, а резкость боя в этих патронах мне очень нравится. Поэтому пишите обо всем в комментариях. Всем приятного просмотра. Место. Ну, вот и собрались. Пол багажника для собак. Чучела, все, кухня. Весь. Место. Вот, молодец. Рано. Вот вам паечка, каша с мясом, как положено, сейчас будете кушать, да, Шерри, аллигатор. Блин, грязи по пояс. надо откручивать весла и ложить их на дно максимум что можно сделать и все и сидеть спокойно есть апорт Есть с <рисуем> полем парни Сполим, над головой, Пройдем, <рисуем> <рисуем> это это серега <рисуем> проглядел скажем так Красавчик! Молодец, Серега! Девочка! Девочка! Ай, ты умница! Ко мне! Давай, давай! Дай! Дай! Давай, залазь Давай, домой, домой, в домик! О. Свиясь! Дай встать! Вставай! Нельзя, Стоя, нет, ни в коем случае. Ой, идет нормальный. на два. Да. Ой, есть. Апорт. Ай, красава. Отправляем Артушу. Серега, Серега! Серега, ты, Серег, во-первых, на выстреле не останавливай ружье, и у тебя упреждения не было вообще, не было у тебя упреждения чуть-чуть и ты на выстреле остановил и... и у тебя все и у тебя все за хвостом. Место. Я пополню. Но. Я вот так вот. Но. Что? Ты уже по мертвые стрелял. От Димина она как тряпка есть красава. собаки вытерли. Дай. Дай. Дай. Молодец. Молодец. Ко мне! Слева! Más сказать, ребят, что маскировка у нас с вами на самом высшем уровне. Я такое еще не видел. Вот, на самом деле. Мало того, что кому-то рассказал бы, не поверили, что мы такое можем учить. Но мы еще это и покажем. И при том, при всем, мы уже с десяток будем добывать. не пуганная. Нормально она тут пуганная. Регулярно. Вон, смотри, как пикирует. Место. Ух ты, Чирок. Как тряпка. Место! Место! Место уходит уходит чурок место девочка. а это шире девочка давай избирайте. сюда чурочка избирайте. что Все, дай дай молодец сыт сыт Место! Апорт! Апорт! Одни нырки, блин! Ко мне! Ко мне! Ай, молодец. Дай. Молодец, умница. Да, с собаками я, конечно, это мучение в лодке. Мне очень пристужаются у нас. Внимание. Дима, Дима. Есть. Серега, включена камера или нет? Ну, Все, отлично. Так, Ту взяла и Вис там сейчас где-то подберет. Вот он. Опа, красава. Все, отлично. Нет, получается виста Вист ко мне Вист ко мне иди сюда ко мне ко мне ко мне ко мне дай дай молодец ищи ищи Ай, улица Шерри. Блин, одни черки. Крикошей нету вообще. Тоже черок. Вист ко мне! Ай, молодчинка, червочка несешь. давай сюда, малый, давай, аллигатор, шире место. А -а -а. Дай, молодец, умница. перекрутили меня перекрутили меня блин а камера-то скорее всего мне не была включена серега сори ну, но... слева и слева, у тебя слева. ай молодец ко мне ай молодец молодец Тоже черв, да, да. <звук> что-то сегодня черковый день Нормально, молодец. конечно, Вист, ко мне, ко мне, иди сюда, ко мне, ко мне, Вист, ко мне, молодец, так, давай залазь, аллигатор, дай, Ай, умница. Сыт, место, как тряпка. Апорт! Место! Место вист! Пушери доберет, нечего! Ей я, я так сейчас, блин, утону в этой лодке. собаки уже пол лодки воды нанесли. Ай, Шери умничка. Шери ко мне, ко мне. Шери ко мне, ко мне, ко мне. Молодец, молодец, молодец. А это моя хорошая. Заходи, сыт. Ах ты! Подай, подай. О, широконоска. Ларка, Ну. О, Серега! Апорт! Оттуда Шери уже забрала было. Вис погнал. Шири этот день, не ставь. Ух ты как! Ай, красавцы! давай Шери, подай папе а то где ди дима марта <филонит>, филонит ох красиво апорт Алис, молодец, дай, дай, ох вы даете. ай Шерри умница, молодец, Шерри, апорт, апорт, молодец, апорт, ко мне, ко мне, молодец, умница, ко мне. Ай, моя хорошая. Дай, ай, умница, молодец, молодец, молодцы, молодцы, черковый рай. Патроны запал, рулят, что-то, блин, отказывается работать, махокрыл тот, что-то дрикнулся и все. может батарейка новая, не совсем айс, блин, тут бы чем-нибудь вычерпать воду у меня, так это понятно, переверни, надо всех хуток куда-то выгрузить, блин. Пожалуйста, вам. Серега, чуть-чуть промазал. Я планировал, чтобы тебе в лодку сразу. Шерри, а Далеко утянул? Hi.